В Москве 3 октября 2013 года прошло обсуждение перспектив систем управления идентификацией и доступом на предприятие, сокращенно IM. На организованном компании «AvanPost» пресс-завтраке журналисты и глава компании Андрей Конусов также обсудили ключевые тенденции на рынке ИБ в целом. Новостным поводом стало появление в одноименном продукте «AvanPost» важной функции «менеджера ролей», который автоматизирует и ускоряет процесс внедрения IDM-системы, то есть системы управления идентификацией. Алгоритмы «Ролл-менеджера» позволяют быстро оценить то, как работают сотрудники с системами предприятия и затем унифицировать работу в виде набора ролей. Подобные разработки от крупных западных разработчиков поставляются как отдельный продукт и стоят немало. Поэтому своему продукту Андрей Конусов прочит большое будущее в России и видит в ближайшие годы перспективу выхода с ним на западные рынки. Особенно актуально применение подобных систем в кредитных организациях, ведь и сам «Аванпост» в свое время вырос из IDM-решения одного из банков. Банковская отрасль действительно является одной из самых крупных потребителей IDM-систем, потому что ну, именно банки, с одной стороны, являются самыми передовыми носителями э, любых э, качественных информационных систем, поскольку э, в них обрабатывается самокритическая критическая информация и доступ к живым деньгам, поэтому сам Бог велел как бы, порядок наводить достаточно серьезный. С другой стороны, у банков есть вот один такой еще важный параметр – это достаточно большое количество заказчиков, которые ходят к своим банковским счетам через дистанционное банковское обслуживание и которым банк должен обеспечить защищенный да, нормальный доступ к этим счетам. Вот здесь какая раз система класса IDM используется еще и для доступа не только сотрудников к своим информационным ресурсам, но и для доступа клиентов к своим информационным ресурсам. Обсудив крупные внедрения аванпоста в банках и в Федеральной налоговой службе, участники прозавтрака стали анализировать изменения на российском рынке ИБ. Андрей Конусов предложил проанализировать ключевые проблемы на рынке. По его словам, отечественный рынок IM растет небывалыми темпами, хотя продуктов, доступных как корпоративному сегменту, так и среднему и малому бизнесу, пока единицы. Тормозит распространение систем то, что разработчикам приходится собственными силами привлекать клиентов и подготавливать продажу. Причина этого заключается в инертности некоторых игроков российского рынка ИБ. Крупных интеграторов тяжело убедить заниматься новыми продуктами и искать новых потребителей. Для них проще распространять среди проверенных партнеров привычные решения. В результате разработчики вынуждены создавать собственные каналы маркетинга привлечения клиентов. При таком раскладе, уверен Андрей Конусов, со временем звено интеграторского бизнеса может просто-напросто выпасть из цепочки. Однозначного выхода из ситуации нет, но интеграторы могут сделать свой акцент на высококачественном консалтинге, считает Андрей Конусов, и тем самым обеспечить себе устойчивое место на рынке ИБ. Перспектива новой волны финансового кризиса только усилит эти тенденции, и в ближайшие годы структура рынка в целом может существенно измениться. ТВ